А это наш красавец, дважды орденоносный, Новокузнецк, где живет наш старый знакомый Анатолий Валерьевич Сульдин, который любит смотреть недвижимость в YouTube и вкусить ху всех, кто попадается ему на глаза. О, ⁇ птоно! Ничего себе! Новый видосик вышел у этого сказочного персонажа Наисуческого. Все, посмотрим. Ну-ка, чё там у нас телевизор? Давай, вещай. Всем привет, с вами Макс Репьев. Вы вновь на канале Репей Курортная недвижимость. О, давай, давай сейчас. По факту является самый недорогой, по-моему, на сегодняшний день вообще здесь. Все дешево у тебя. Да, да, дешево, диверно. Недорого, апартаменты у него. Мать. Ты посмотри на. Ну Ну-ка, погромче сейчас сделаю чуть-чуть. Да, Зимнего театра вот, в принципе, здесь находится. Идти. 17 минут. Я все время думал, что 25, но дошел до 17, причем никто не быстро еще и с вами разговаривал. А, пешком 15 минут до зимнего, а? ну, давай, рассказывай мне. Он мне вон там вон 15 минут, а у тебя здесь 15 минут, красава ты вообще выдаешь, мой. просто красавчик, он, Максим, Максим. Цены ниже не станут. Что ты сказал? Нет, подожди. Если вы не понимаете почему, то посмотрите ролик про цены, он находится вот здесь. Да-да-да, заливай, как ты это любишь. Знаем мы такой. В Сочи все у нас, блин, дешево. Дешевить никогда не будет. Слышали мы уже твою мульку, уже не один раз. Если выбирать хорошее место, типа Юга России, то недвижимость еще будет и расти в цене. Вот из тебя заливатель самый главный в стране. Там еще, конечно, есть парочка. Видел я даже. Создается нечто, чего в России не было никогда. Федеральная территория Сириус, которая предлагает из себя обучение, хорошие рестораны, хороший сервис, некие налоговые послабления и самое главное – хорошее качество жизни. Это все находится вот ровно напротив. Не, ну вот это ты, конечно, красава выдаешь, вообще вытол, прикинь, море говорит, прикинь, кому я говорю? Кому? Был бы сосед, кому-то сказал бы, конечно. Море говорит, горы, а между ними еще и Сириусе. Все только в сириусе будет расти, нет? все остальное ничего не будет расти. Знаешь, что будет расти? Вот оно, что будет расти. Ну. Вот это будет всегда расти. Ну. Побольше там, что ешь, питайся. Его вывели из территории, Именно Сочи, и теперь это вообще федеральная территория отдельная, которая подчиняется напрямую Москву. И бюджет на сегодняшний день на развитие «Сириуса» выделен 4 триллиона рублей. Кто там у нас покупает «Сириус»? Ну-ка, да, да, да, айтишники. Айтишники и «Красную поляну» у тебя покупают, все покупают. Я айтишник почти, без, как, так, без двух дней айтишник осталось только с дивана встать. Прям я тебе честно говорю, но это вот только айтишники покупают, у них денег вообще не мерят. Я всегда считал, что ипотека это очень крутой инструмент, где ты фиксируешь деньги, покупая недвижимость, а дальше расплачиваешься с банком фантиками, так как деньги обесцениваются всегда. Денег нет, продажи в Сталин. Все, теперь по ушам опять поехали, лапшичку навешивать, да? Там успели сварить ты, чем навешивать. И у нас для вас есть действительно уникальная квартира, действительно священная играль, которых, в принципе, очень сложно найти в Сочи, и здесь она есть. Ну вот если вот этот объект, конечно, классный, но а что ты его сам ты не возьмешь? Что ты нам-то его навеливаешь?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 Есть несколько вариантов планировки Можно оставить здесь кухню Можно перенести кухню вот сюда Тогда у вас получится вот такая достаточно большая студия Ты вообще откуда эти объекты берешь? Вон на Авито, на Циан, зашел мы. Все там есть В три раза дешевле Ты ну, впариваешь, сидишь Красавец тоже Знаем мы твои, Макс, знаем мы твои приколы Работали не раз, вышли А это, господа, вилла за 230 миллионов В стране денег нет. Люди там последний с солью доедают. Для кого ты это все снимаешь? Кто это все покупает? Вот это понять не могу. И команду вот этих вот дармоедов еще набрал. Пару слов связать не могу. не знаю, там вообще одну взял вот эту каштанку, которая, блин, вообще через папика попала. Ну. Вилла в Адлерском районе. Сам дом основной 400 квадратных метров. Также на территории есть дом-баня, 200 квадратных метров. А вот с этой рыжей вообще в баню пойдем обсуждать сделку. Не, ну так-то нормально, чем могёт. Многие из вас уже, наверное, потеряли надежду приобрести квартиру в Сочи до 4 миллионов рублей. Сколько? Сколько, ты сказал? Да за эти бабки я, наверное, сто лет в Сочи отдыхать буду. А? Сто тысяч за квадрат вот давай, ну, что есть, что то есть, то, то, то и давай, ну. 100 тысяч за квадрат. 700 сначала нужно заплатить. Да за такие деньги я бы уже давным-давно в Турции купил. Непонятно, почему не купил. Но я реально тебе говорю, можно в Турции взять, можно в Европе взять. Давно в Кузнецке можно вообще с рабами найти поместье, купить печок. Максим, подумай об этом, елки палки Дома внешний, ну, как вы видите, выглядит как обычный комфорт. А вот подъезд исполнен уже вполне себе так ничего красава, Слышь, иди сюда, иди сюда. Посмотри, что тут нареливает такие клоун. Блин. У нас действительно в руках священный грааль, который нужно прям поискать, а он у нас есть. И квартира уникальная. Ай, блядь, ты опять этого толпа, что ли, смотришь. Я, я, я, я, как Ютуб этого дебила на модерацию пропускает. Завязывай ты давай. А ему ну его нафиг.